Александр с Ровенской области задает вопрос: можно ли двумя матками весной стартовать без безсотовом, как он там написал безвощинной технологии у системы вождения корпусный удав? Вот такой вопрос. Ну, я, в принципе, не вижу разницы безвощинная это или вощинная. Две матки главное выдержать принципы их содружества двух этих маток в семье и помнить одну самую важную как аксиому истину в двухматочном содержании весеннего старта. Зимой там как получится. Там мы на трех рамках у меня зимовали еще в начале лет 15 назад две причем две матки через медовую рамку и три рамки всего. Было. Руд, правда, руд был. Но это зимовка. Начинается развитие весеннее. То есть взрыв инстинкта по накоплению пчелы. Матка включает форсаж и начинается выращивание расплода. Так вот, не матка, еще раз, постоянно э, напоминаю, еще раз скажу, не матка делает пчел. Все будет зависеть от того, какой силы будет семья. Для того, чтобы полноценно использовать ее, эту силу, и две присутствующие матки в семье. Потому что очень часто бывает две матки, сила недостаточна, И все думают, что две матки весной начинают стартовать, четыре рамки всего пчелы, и две матки – это автоматически будет двойное увеличение силы семьи но ну, никогда не будет увеличения. Проблема будет в виде болезни расплода, потому что сейчас обе матки начнут сеять. На сеять, конечно же, появится личинка. Ее нужно кормить. А кормить некому. Там некому кормить даже расплод и первую личинку от одной матки, не говоря уже за двух. Поэтому все будет зависеть от силы семьи. Какая-то система ульев. Мы на прошлом ZEL обсуждали, какие Какие типы ульев, какие лучше, какие вот, что нужно идти к малому объему. Я вам приведу примеры больших объемов. Цебро держал. Рут в, этом, в Дадане. Волохович держал. Рут 12-рамочный, по 400 килограмм зимующая пчела давала. Цебро, цебро давала зимующая семья. 250 килограммов ноты, пускай делают сравнение со своими малоформатными улями. Такой же урожай у них. Или чуть поменьше. И сейчас вот слушает Василий Федорович «Желтые воды», стесняется сказать, вставить свое слово, сколько он накачал с Дадана в прошлом сезоне. Этот сезон не берем во внимание. Как что, сила семьи будет определять Эффект двух маток. То ли это соты, то ли это сотовое будет строение. А сработает работы это не одинаково, без, без всякого. Инстинкт будет, инстинкт свое дело сделает. Самое главное не пробуксовать на слабой силе семьи. Потому что от желаемого результата положительного получим проблему патогенную какую-то. Валерий Ченовцы, у меня вопрос э, по поводу объединения семей. По холоду я это знаю. Ну, расскажу предисловие. У меня 27 семей. Все матки два месяца лежали в клеточках на брусках. Вот. Э, до сегодняшнего дня сегодня проверил четыре матки э, мертвые. Это отводочки ужались, оставили, бросили и так дальше. Есть у вас практика объединять вот эти безматочные хвосты вот сейчас, когда на улице днем 10, ночью до трех, Я знаю, при морозах там без проблем, когда уже нулевая температура и ниже. Это я уже использовал, а вот как сейчас. Не будет драки. Ну, обидно, конечно, когда матки гибнут вот по по такому по такому отношению. Вопрос о размещении изолятора на брусках касается в основном периода взятка главного. Чтобы изолятор не размещать там между рамками, это неудобно. Ну, я, я объяснил, почему. Обстроить изолятор, застроить его. Поэтому на бруске и даже на днище размещаются кратковременно. Ну, до месяца, может быть. Пока идет медосбор. А вот уже в осень, вот вы говорите, два месяца у вас лежали. Ну, конечно, конечно же, это, это много. Они ужались вниз, там пустые соты, для того, чтобы максимально сохранить тепло, им эти соты нужны пустые, они туда зашли, вниз опустились, конечно же, бросят матку. Просто бросили, не является матка авторитетом, что вокруг нее там и пчела прям будет из голода умирать и любоваться маткой. Матка ходит за семьей, а матка это так вот, королева куда пошлют. Так что гибель, конечно, маток сочувствую. На будущее имейте в виду, что не держать вот по холодам. Теперь как объединять? Объединять без проблем. Температура плюс 10, даже плюс 15 будет. Объедините без проблем. Если вы сохраните вот этот вот этот принцип. Ночью при объединении по темноте, в отсутствии активности. Даже две матки, я вот сейчас показываю, как можно сохранить даже две матки. А если вы присоединяете отводок безматочный и там, где одна матка, вы ничем не рискуете. Соблюдаете меры предосторожности объединения, чтобы не было и не среди дня это. Если напрямую, значит, нужна температура 5, плюс 5 и ниже, тоже к вечеру на сумерках. Сейчас при плюс, я показывал это объединение, при плюс 15 я объединял, при плюс 15. Почему через пленку вариант этот у меня до сих пор еще есть? Можно было, в принципе, и напрямую все дождаться холода, но там неудобство... Переформирование затем. Все равно нужно уже один изолятор опустить туда, рамки раздвигать. Есть свои неудобства при объединении напрямую. Ну, проще, потому что сразу поставил, пробежался, поставил семья на семью. Преимущество объединять через пленку или через газету, там как у кого. Можно при более теплой температуре. Десять даже, допустим, в пять ночью, 15 днем. Ночью поставили, можно среди дня поставить, сначала они ставятся улей на улей, затем среди дня снимается верхний, ну я об этом уже говорил, ставится на нижнюю семью, между ними пленка, и вечерком отворачиваете угол, и пускай они стоят, если еще температура воздуха довольно-таки теплая для прямого вмешательства чужого изолятора в другую семью. Тепло, да, тепло там нежелательно. А семьи между собой, пчелы между собой идут в примирение, и будут они ходить, и неделю стоять, и две недели будут так стоять. Так что никаких проблем. Тем более, семья безматочная. Она побежит туда сама. Но ни в коем случае, чтобы это не сделать днем, потому что сразу перебьют безматочных. Да, все понятно, спасибо. Ну, жалеть незачем, эти семьи и так должны были присоединяться. Так что одну матку они выбраковали бы. Ну, понятно, спасибо. Добрый день, Владимир Егорович, у меня такой вопрос. Один вопрос и один комментарий хочу услышать. Значит, вот с объединением корпус на корпус... Для привыкания, скажем так, все понятно. С, подсадкой, с, посадкой, с посадкой маток изолятор все понятно, проблем не вызывает. Но вот два года я работал по вашей технологии, очень нравится, результаты получил хорошие, доволен. Меня смущает один только единственный момент. Когда приходит время маток, вернее изоляторы с матками ставить в один корпус ну, я делаю каждая матка в одном треугольном изоляторе через медовую рамку делал даже по 4 матки вот как валера говорит такие отводки на 2 рамочки я их всех ставил в один корпус три даже из них выживали но вот постановка именно изолятора изоляторов между в один корпус вот нужно очень низ... нужна низкая температура, вот ближе к нулю. И... А в эту погоду, в такую погоду, ну это у меня кошмар какой-то, это скафандр надо одевать, и там столько пчелы давится, то есть пчела все равно взлетает, она э, злится, хотя пчела спокойная. Вот у вас нет таких трудностей? Как-то можете вот это вот ответить на такой вопрос? Почему у меня? Вот у меня вот два года пытаюсь, и два года не получается. Но получается именно, чтобы матки сохранились, максимальное их количество только, когда вот ближе к нулю я это делаю. Но держу я в 10-ти рамочных доданах. И еще такой хотел бы, это ответ на вопрос, и хотел бы комментарий. Значит, ну, как пчеловод начинающий, значит, да, слышал такое бытующее мнение, что а, закорм а, сахарным сиропом сильно изнашивает пчелу. Ну, как говорится, лучше один раз проверить, чем это самое. В этом году, значит, одну семью я, значит, после спаса во второй половине августа начал стимулировать маток засеву для наращивания зимней пчелы. А, то есть, ну и давал, давал там по 700, по литре сиропа, грамм каждый день. Вот порции сваренного сиропа у меня оставалась примерно по ведру 15 литров сиропа варил два к одному вот одной семье я поставил три корпуса на обсушку то есть три корпуса на обсушку и закармливал их Разделительная решетка на гнездовом корпусе лежала и закармливал они у меня съели 120 литров сиропа самая сильная семья сейчас я еле утрамбовал ее в 10 рамочный корпус вы не могли бы прокомментировать вот такой момент но я так понял вы максимально простимулировали и получился рост накопления пчелы или просто что столько съели меда из этого сахара еще раз пожалуйста уточните как-то не, не совсем я соображаю как отреагировать на этот комментарий я решил проверить вот Такое мнение, которое будует среди пчеловодов, что закорм сахарным сиропом изнашивает зимовалую пчелу та пчела, которая пойдет э, в зиму. Закорм производился конец августа, первая половина сентября. Семья съела 120 литров сиропа, пропорции 2 к 1. Самая сильная семья на пасеке. Вот как такое можно объяснить? Да, но ну 120 литров сиропа я даже, даже представить сейчас вот объемно. Не могу, сколько это в одну семью, как оно туда могло вместиться. Насчет износа. Ладно, будем говорить за износ. Изнашивается или нет. В прошлом году, правда, вопрос э, по инверте был. По инверте. Семья. Тема, финский вариант зимовки на вощине дается сахарный сироп, закармливается, пчела заносит, отстраивают даже соты, заносит туда нектар, соответственно, его подготавливают и прекрасно зимуют абсолютно на чистых, нулячих рамках ващины. Не суши, а ващины. В Польше Игорь Павлик, мой лучший друг, Самый востребованный лектор сейчас в Польше по этой теме изоляции. В сентябре месяце берет семью. В семье остается только взрослая пчела. Ну и молодая там какая вышла. Забирает весь расплод. Все рамки расплода. Открытый печатник какой на тот момент был. А его... И я знаю, в то время, если они качают иван-чай 10 сентября, или в общем, иван-чай, или золотарник, то там довольно-таки еще расплода достаточно. И вот этот весь расплод изымается. Казалось бы, из этого расплода должна сформироваться зимующая пчела. Он ее забирает всю, раздает по ульям. И ставить 6 рамок ващины. И вот эта пчела, которая осталась, взрослая, ну, ульевая там, летная, скармливает 15 литров инверты. Там у них такса на каждую семью все откачивает и по 15 литров ставят инверты. Они отстроили красивые соты, занесли туда мед. Исключительно перезимовала. На весну самая лучшая семья была вот вам принцип того ну как ремарка и как вот в такт вашему вот этому удивлению или вашей ремарке или вашему эксперименту чтоб пчелы стало больше ну съесть конечно 120 литров вот это у меня не укладывается в голове хотя дальше будет зима как по весне, к весне они отойдут. И насколько отойдут. Тогда уже поговорим. Такой ли вариант получится, как вот в Польше, у финнов. Или может что-то, или вы их перекормили. Ну, 120 литров, ну, что-то многовато. Хотя, в принципе, не так уж. Расскажите потом, как эта семья у вас с весны выйдет как она в развитие пойдет. А то, что не, не, не такой страшный черт, как его рисуют, это да, по износу. Но стараться с инвертой проще. Там можно, даже если зимующая пчела попадет на его перенос из кормушки в ячейки, не так страшно. А если чистый сахарный сироп, его нужно будет, пчеле нужно включить инверсию, потратить часть белка жирового тела. Конечно же, лучше использовать самую старую, последнюю для переработки, почему и за корм старается провести в конце августа, в начале сентября и максимально исключить для переработки сахара молодую зимующую пчелу, та, которая составит клуб. Ну, вообще ничего такого, сказать бы, особенного, зная примеры, вот те, те, что я перечислил, все нормально. Единственное, похвастайтесь весной, как она перезимует и в каком состоянии будет. И значит, вот сделайте вердикт по закормке и по износу. Ну, пока пауза, я лишь только уточню, что они не просто съели такое количество сиропа, то есть залили, запечатали себе гнездо. Корпус я у них снял во время дачи сиропа полномедный, раздал отводкам, чтобы их не кормить. И еще почти корпус они на... залили и запечатали есть но все равно по объему переработанного сиропа как бы не получается маловато то есть я вижу что видел что они хорошо забирают сироп значит он должен там накапливаться как я думаю да но он и накапливался но как получилось не в том количестве видать в расход очень много ушло но я морально я был готов что эта семья она сойдет на нет но у меня будет там грубо говоря 4 корпуса запечатанного корма, который я могу раздать от водки. Ну, это с, с, с заготовкой, скажем так, корма получилось, но не, не то, чтобы я ожидал. То есть они не просто, не просто съели, они их заготовили.